Выйди из комнаты тогда. Привет, ребят. Так, сейчас посмотрим, чтобы у нас эфир начался на ютубе. Так, все, на ютубе запущен. Только я не вижу, на каком канале. Поэтому я не смогу смотреть. А, Мне не показывает. А, вот все. Тинькофф Инвестиции, ты можешь... Звук беру. Или загорела, или раскраснелась, да. <смех> Все, ребят, задавайте вопросы и здесь и в Ютубе. Но сразу же хочу предупредить, чтобы было понятно. У нас просто дождь идет на улице. <смех> вот, только-только прибежала. Так, давайте поближе сделаем. <смех> хочу сразу же предупредить, что возможно эфир в Инстаграме сохранить не получится, а на Ютубе он будет сохранен. Почему в Инстаграме не получится? Ну, да, сейчас расскажу, как в Видрусе прошло все. Как-то что-то что Инстаграму я стала как-то неугодна, вот. И Инстаграм мне не дает сторисы выставлять, то есть вот перепостить что-то я могу и то через раз. Свои сторисы он у меня убирает эфиры, вот я веду, и в закрытой группе вчера в клубе мы провели с ребятами эфир, но не сохранился, то есть мне Инстаграм не дает сохранять эфиры, и какая-то вот такая вот штука идет, что помимо всего этого у меня получается, что люди, которые подписываются, за ночь Инстаграм отписывает человек по 10 аккаунтов, вот, вот так вот как-то идет, что-то, видимо, я не то говорю, а что нужно, <с> вот, поэтому вот такое вот, вот так вот Инстаграм работает, поэтому, если что, ребят, не теряйте, я делаю анонсы еще в Телеграме, в Телеграм-канале, все, наверное, знаете, да, что у нас есть бесплатный абсолютно Телеграм-канал, где ребята делятся своим опытом, где там мы выкладываем какие-то тоже, что у нас будет, как у нас будет, какие-то анонсы, вот, потому что в Инстаграме все по марафонам, Инстаграм у меня стер, все всю информацию, какие будут слеты, еще что-то, все тоже стер, Но вот сейчас вот мы прицепили сейчас Битрикс туда вместо Топлинка, потому что Топлинк он полностью удалил наш, не знаю, сколько продержится Битрикс, так что, если что, не теряйте. Знайте, что у нас еще есть две школы автономии, специально сделали эти аккаунты, потому что Инстаграм их тоже удалял. И телеграм-канал, телеграм-канал, у нас два телеграм-канала, школа автономии, большими буквами, если что, присоединяйтесь. И, если что, запрашивайте, буду отправлять всем. Вот, как бы это первоначальные такие новости. Привет, Жаночка, да. Вот так, Ирина присоединилась, да, и, ребят, про Ведрусию расскажу, съездили мы, много было человек, я, если честно, даже не ожидала, что будет столько народа, ребята молодцы, за такое короткое время, при... им удалось столь... столько всех собрать, даже прилетели из-за рубежа люди, вот, поэтому очень было интересно, но я, к сожалению, осталась, не смогла остаться надолго, то есть я прилетела, Приехала туда где-то полтретьего, у меня сразу же началась лекция. И получилось так, что мы только три раза отдохнули. То есть практически сутки, кроме меня и Римы, там вообще никого на сцене не было. То есть мы все вот как-то вот так получилось, что практически сутки мы вещали. Вот, то есть рассказывали, будут записи обязательно. Записи выложим мы тоже выложу выложим мы на YouTube канале на моем смотрите вот единственное мы не выложили <coughs> единственное мы не выложили э, то что у нас была ночь депривации потому что в деприва... в ночь депривации я рассказывала те вещи которые не для всех не для общего пользования поэтому вот немножечко вот так вот так на чистых «Сделай эфир э, с Тимошенко Славой, интересный парень». Ну, мы с ним как-то как были в одном чате длительное время, потом, когда начали в, в глубоких практиках, мы практически в одно время э, с ним начали практиковать. Он своим путем, я своим путем. И вот я в, том, в, тот, в тот момент вышла из всех чатов. Я была в своих в погружении с, с самой себя, поэтому... Вот очень долго ни с кем не общались. Ну, я, я не знаю, стоит ли совместные эфиры делать с кем-то. Если... Посмотрим. Если будет запрос, конечно же, сделаем. Маша молодец, да, здорово. Она тоже, вот вы говорите, что взорвала, <см Etc -tons»> взорвала эфир. Вот, единственное, ребят, очень... У меня сейчас запросы такие, что мне говорят, а как у вас физика? А как вот, -вот, вот я, например, на стольких-то днях а у меня слабость. Вот я настолько, вот у меня уже такой-то день, и у меня вот слабость. А вот посмотрите на Машу. Ребят, давайте никогда не сравнивайте себя с кем-то. Во-первых, у всех очень индивидуальные процессы, Они вот настолько индивидуальные. Во-вторых, нужно учитывать возраст. Маша молоденькая девочка, ей 20 с копейками. Она, у нее организм, он еще только в стадии созревания. Маша профессиональная спортсменка, она и до этого занималась достаточно глубоко физическими упражнениями. Не сравнивайте себя. Если вы всю жизнь жили как-то более-менее размеренно, то не говорит о том, что если вы зашли на какие-то на сколько-то чистых дней, что вы сейчас вау, вы просто там олимпийские чемпионы, вам вообще в подметке не будут годиться. Нет, ребят, давайте будем все-таки ориентироваться только на самого себя сравнивать себя каждый день с самим собой. И я именно поэтому вам рассказываю, Но ну, чаще всего, конечно, это в клубе, но тем не менее в открытой информации у меня тоже очень много эфиров, я рассказываю пошагово, что у вас может быть и как, как это преодолевать. Именно для, это я вам, для этого я вам рассказываю пошагово. Не чтобы вы смотрели и думали, о, вот, вот все, огонь, вот у них вот так, вот у них вот так, и у меня должно быть так же. Не всегда так. Наблюдайте за собой, вы становитесь каждый раз чуть лучше, если вы, у вас чуть побольше, ну, побольше возраст, чем у других там, людей, которые могут на каких-то более длительных сроках быть, то, пожалуйста, не забывайте об этом, что вы немножечко грязнее ваше тело, чем у молодых девочек. Не надо себя сравнивать с ними. Сравнивайте только с самими собой. Это очень важно, потому что когда вы начинаете себя сравнивать с кем-то другим, тем более, привет Дашуль, тем более с теми людьми, которые в два, в три раза моложе вас, то у вас просто идет разочарование к самому себе. Зачем вам это? Вы становитесь каждый день лучше, каждый день в то, что вы вообще вот в этой сейчас сфере начали крутиться, это говорит о том, что вы идете своим путем, не на чей путь не, не опираетесь, вот и наверное я бы хотела это сказать к тому, потому что я сейчас уже у трех человек увидела просто разочарование, что они себя не смогли сравнить с тем или лес, иным человеком ни в коем случае, ребят у них свои процессы, у вас свои процессы. Если вы до того, как вы начали практиковать автономные дни, если вы до этого были спортсменом, то вы и в автономных днях будете спортсменами, и у вас еще больше откроется энергии. Если вы до автономных дней вас привлекала, например, наука, например, история, например, еще что-то, то в автономных днях это у вас распакуется еще больше. Это не говорит о том, что вы забросите свои книги, свои знания, свои навыки и пойдете подтягиваться по 48 раз на указательном пальце. Это говорит о том, что ваши данные, ваши способности будут еще больше и больше распаковываться, то, что есть в вас. А вы уникальны, вы не как тот либо тот. Вы есть единственный, в единственном лице, в единственном числе. Это великолепно. И поэтому давайте ни на кого не будем ориентироваться. Если кто-то предложит э, какие-то эфиры провести э, мне с кем-то, то я с огромным удовольствием, я достаточно открытый человек, наверное, уже многие в этом убедились, я с огромнейшим-огромнейшим удовольствием проведу с кем-то эфир. Вот. Но навязываться, конечно же, я не люблю, потому что если кто-то не хочет, если кто-то хочет индивидуально какие-то эфиры, то как бы ради Бога. Самое главное, чтобы мы делились своим опытом, чтобы люди знали и могли смотреть, я алкоголиком был, круто, вот видишь, как у тебя, вот ты можешь рассказать зато про свою счастливую, веселую жизнь на других планах, потому что то, что ты видел, я думаю, что никто не видел, вот, поэтому, ребят, только сами за собой наблюдаем, вот, и в ведрусе, мы приехали туда, во-первых, там настолько было все душевно, во-первых, там не было интернета, вот, и это... Это очень здорово. Вот. Никто не отвлекался на телефоны. Там были свои нюансы отвлечения, но это мы вообще опустим, потому что у каждого слета должны быть, видимо, какие-то свои небольшие тайны. Вот. Мы были в таком в доме, такой купольный дом. Детишек было много, и там посередине были качели, там качались и взрослые, и дети. Но это, конечно, было вообще бесподобно. Дети там бегали, веселились, там такие были музыканты. Ребят, это вообще было что-то с чем-то. Ну, мне кажется, что я таких музыкантов вообще видела первый раз. Может быть, я их мало видела, может быть, я мало слышала. Но мне кажется, они вот все делали настолько в унисон, они настолько чувствовали все пространство. Они знали, когда нужно, какую, какую музыку им сыграть. Они знали, какой ритм, какая, какая, какой должен быть звук, погромче, потише. Они даже посвятили мне песню, у меня она записана, но я в сторис ее выложила чуть-чуть. Вот. Мне было настолько приятно, это, это для меня было прям такое, ну вообще. У меня такого раньше не было никогда, я правду скажу, поэтому для меня это был просто взрыв вот, познакомилась со многими людьми, ну, познакомились со всеми, кто там был, и настолько у всех свой индивидуальный и интересный путь, это просто вообще что-то с чем-то, вот, и сейчас, ребят, еще вам хочу сказать, что у нас вот 14 февраля у нас будет детокс-марафон в Сочи, и мы максимально количество людей приглашаем туда, на... и если кто-то не может по каким-то причинам, что касаемо финансов, давайте мы будем индивидуально это обговаривать, потому что очень хочется создать максимально единое поле, максимально, чтобы мы все начали друг с друг другом общаться, потому что вы даже не представляете, некоторые даже не представляют, что насколько они уникальны и ценны для другого и просто это закупоривают себе, и мне так обидно, когда вот это вот есть, мне просто хочется всех раскрыть максимально, вот, потому что, ребят, я, наверное, может быть, как-то сейчас как-то очень громко заявлю, но тем не менее, на сегодняшний день я могу сказать, что все индивидуальный подход, да, Римочка, на сегодняшний день я хочу сказать, может быть, мне тут, мне, почему я задумалась, говорить вам это или нет, все-таки решила сказать. Когда вот это вот с Инстаграм, мне уже начали писать, что моя страница в теневом бане, уже посмотрели, что на меня идут жалобы и что там еще что-то. И мне написал, в общем, один мужчина, он говорит, если кто-то умеет, я, может быть, как-то коряво сейчас скажу, давайте просто своими словами, чтобы не лезть туда и не перечитывать. В общем, он сказал, что вот можно как-то посмотреть. Если простыми словами, насколько заряжен эфир или ну, то, что кто-то что-то кто что несет. Вот. И сказал, что есть а, от того, что я говорю, вещаю даже в эфире, есть какие-то свои определенные вибрации, которые действуют на определенные на доли мозга человека, на правое левое полушарие. Вот. И, наверное, мне это стоило задуматься, потому что вот когда я выставляю вот эти вот отзывы у себя в Инстаграм, на Ютубе мы выставляем да в Битриксе, вот на нашем э, школе автономии выставляем Я же их выставляю ребят не для того чтобы похвастаться мне конечно это очень льстит но я их выставляю для того чтобы вы видели что действительно работает и что действительно люди которые некоторые люди которые никогда не были на сухих днях некоторые люди которые никогда не были вообще вот в этой вот атмосфере, они просто после марафонов, после консультаций, после эфиров, после вот этого даже нашего бесплатного телеграм-канала, они идут сейчас на такие сроки. У нас Марк, который вообще был в Сиеде, вы посмотрите, какие у него результаты, просто бешеные. И это действительно так. Мы создаем то поле, которое работает с легкостью. И после которого вы уже никогда не будете прежним. И я вам все-таки, вот я не знаю, насколько я смогу вот дальше давать вам вот эту вот энергию, которая у мне есть, насколько я вам дальше могу давать то, что во мне сейчас есть. Я вам отдаю это все вот до последней капельки с огромным удовольствием, поверьте. Но это может быть закончится завтра, а может быть я уйду на какой-то другой уровень и мне не захочется это делать. А может быть, я с вами еще останусь здесь на 5, 10, 100 лет, мы же не знаем, поэтому, ребят, вот пока у меня это есть, пока вас это ведет вперед, пока у вас после моих встреч в любом формате нет зажоров, они действительно уходят, пользуйтесь мной, конечно же, в хорошем смысле, но я с огромным удовольствием вам это все даю. Вот, может быть, еще что-то вот это вот влияет. Поэтому, ребят, я с огромнейшим, огромнейшим удовольствием даю вам то, что есть у меня. И поэтому, конечно же, если вы хотите приехать вот на этот детокс-марафон, потому что следующий, который будет в марте, он будет все-таки, наверное, выборочный, чтобы люди уже понимали, потому что он будет с глубокими, глубокими практиками. И мне хочется, чтобы люди уже все-таки самостоятельно брали на себя ответственность, потому что назад дороги не будет. Она будет великолепная, но она будет абсолютно другая, она будет абсолютно иная, вы будете абсолютно иными. Поэтому, кто хочет приехать на марафон 14 февраля, пишите. Мы вопросы с финансами, я думаю, мы совместно это уладим, потому что эти вопросы для нас должны быть вообще абсолютно второстепенными. Первостепенными у нас с вами, наверное, это должно быть наше общее поле, которое мы просто перевернем мир. Вот, и я бы хотела так и есть. Заряд и эффект идт твоих эфиров, работать в любом формате. Да, я бы хотела, ребят, еще, чтобы сейчас у нас еще, чтобы присоединилась Рима, потому что Рима осталась на весь слет. Вот, и она, чтобы рассказала свои эмоции. Вот. Так, Ланочка пишет, что-то у меня подвисает. Хочу. Привет, я возможно. Я хочу. Макула ехать, Европа. А куда ехать? Сочи, Сочи, Сочи. Сочи, пишите в есть. Привет, Римочка. Ты у нас опять в вообще не спишь. Я смотрю, ты уже у нас какую ночь, да? Всё, так и, да, всё. У нас, и, и на, Мне тоже несколько ребят написали, мне говорят, мы не, не можем выйти из депривации. Больше недели. Сегодня ребята, с которыми я а, так якобы ночевала, да, вот а, там же, где мы были со Светой в через одного написали, что лежал, но не а, спал. То есть вот так А это что-то прыгает, меня слышно? Да, это да, тебя включено, слышно, да, все хорошо. Европа будет пока у нас, вот, пока мы только вот по России, ребят. У тебя слышно, Рим, ты не останавливаешься у нас, у меня, по крайней мере. Да, там какая-то какая звезда стала летать на эффектах, и я хочу поменять. Не пойму, что это. У тебя есть такой вокруг нас? Нет. Круг бегает сверху. Да? Нет. Ой, фокусы вообще. А вот сейчас вот ушло, да. Ага. О, а теперь я вообще такая, какая я буду на пронаедение, Света. Посмотри сейчас на меня. Да ты у меня вообще красотка всегда. Круглосуточная, красивая женщина. Спасибо огромное. Ребята, я хочу отметить, что как важно заниматься любимым делом. А еще там, в начало пандемии, я вообще была в таком страхе, что же я буду делать, когда я буду ну, как бы изолирована, если вдруг нас никогда не выпустят, скажем, из наших квартир, домов и так далее. И вот этот вот переворот, вот этот вот период, он, я думаю, многим пришелся на пользу. Мы научились вещать, мы научились, мы нашлись, вот скажем, как. Ребят, ну что, что говорить? Про, про мои ощущения можно? Про твои ощущения. Расскажи, какой у нас там был великолепный шаман. И он, кстати, ребята, приедет к нам на детокс. Может быть, не на весь, но он у нас там со своим огромным бубном. Ой, ребят, я тоже хочу сказать. И, ну, давайте раз так, то начнем Да, у нас был такой интересный э, человек Дмитрий Дмитрий, вот, и он, ну, очень-очень глубокий человек, несмотря на то, что они со светы где-то в одном паспортном возрасте, я могу только догадаться. Вот. Но настолько он, он такой, знаете, он действительно он глубокий и спокойный. Вот. И когда мы депривировали, у нас было столько времени, и мы во что только не, не практиковали, во что только мы не играли, и потом вдруг он говорит: а у меня есть шаманский бубен. И вот там все началось. У нас там просто мы уже и так приехали, не, неизвестно какой вообще чудесный портал. И когда начались практики с бубном, это было огромнейшее покружение. Ну, конечно, мы успевали, так скажем, переключиться, выспаться там 15-20 минут, пока он там. Потом была сказка-терапия, это было что-то. В общем, это, было невероя... это была невероятная ночь, волшебная ночь, которую, даже не знаю, надо ей дать название. Митина на ночь будем называть ее, да? Вот. И а, после этого мы вместе со Светой одновременно влюбились, не говоря друг другу, потому что было некогда об этом признаться, и потому что Света потом рано утром уехала. Вот. Но мы его уже пригласили, и он больше сказал «да», чем «нет». Единственное, что у него были планы, и поэтому он будет думать. Но По крайней мере, я думаю, что на 2-3 дня а, он сможет приехать. Но ну, на один — это однозначно. Поэтому сейчас идет работа, что, естественно, сегодня все знаете, как все укладывают свои эмоции, информацию, практики по полочкам. Это все делает, любит умно, шумный, поэтому ему надо несколько ночей еще перегнать, перемолоть эту информацию, обработать. Вот, у нас еще будут интересные люди, и сегодня Петр дал добро. Слышишь, да, Света, он да. уже прилетает в воскресенье, он уже 13 будет в Сочи, а сегодня он еще не улетел к себе домой, и он уже в аэропорту понял, говорит, я понял, говорит, я еще не улетела, я, говорит, уже должен вернуться, да, ребят, поэтому у нас будет. Это будет не просто детокс, это будет у нас, наверное, такое сборище Ух, прям шаба, что там вообще будет отдыхать. Да, сборище, да, именно так. Сборище такое, знаете, опытных мастеров и людей вообще с открытым сердцем. Я хочу отметить, значит, я боюсь забыть про наших любимых организаторов. Вот сейчас я держу пальчик, чтобы точно не забыть. И знаете, я хочу сказать, что я так давно, и Света это тоже подтверждает по своим ощущениям, я так давно не а, купалась в беззаботности. И, знаете, я только подумала, «А, возможно, у меня был ангел». Возможно, у меня был ангел. Помнишь, я тебе рассказывала про одного парня, который тоже с нами будет? <смех> что? Я только что-то подумаю, я только еще не, не поняла, что мне холодно, а он мне уже давал э, все, все возможные инструменты, чтобы было комфортно. А, все понятно. Там знаете, что оказывается, Светочка, ты этого не знаешь. Были назначены ангелы. Вот. Я эту практику проходила. Ее очень хорошо сделать на каком-либо из наших вещей. И поэтому. Там вот я проходила, когда становилась учителем в Индии, я проходила месячный такой курс подготовительный, именно предучительский еще, и на, у нас назначены были ангелы. практика великолепная, поэтому человек только что-то хотел, уже все сбывалось. И когда мы там ходили на экскурсию, моя подруга, с кем я познакомилась, она только захотела, чтобы у нее была эм, какая-то пихта их там много разновидностей, чуть ли не сто разновидностей выращивают а вот старожилы, вот. и а, он пошел и купил ей росток, принес горшочки. Вы понимаете, это просто что-то. Поэтому мы когда приехали там, они уже за полторы суток, за полтора дня они уже это поле раскрутили любви и заботы. И мы приехали, мы думаем, а что же нам так хорошо? Вы понимаете? И потом вот это я узнаю на финальном дне, когда они сели обсуждать они это назвали игрой, а это была такая маленькая жизнь, друзья. Вот. И я вспомнила, что я поняла, не то, что я в этот момент давала интервью, я поняла, о чем они говорят, что это на самом деле, это как раз-таки они обсуждают эту практику. И как все удивлялись, я думаю, почему они не дают нам записаться, потому что у них куча эмоций. Когда каждый из них узнавал, кто был его ангел, понимаете, у них был такой восторг необыкновенный. Вот. Ну, в общем, а организаторы, милейшие, милые, хрупкие девушки со своими мужьями в поддержке, со своими друзьями, со своими единомышленниками, волонтерами, людьми, которые живут в поселении, в ближайших поселениях, потому что в Северском районе очень много поселений, они настолько рады всегда гостям, потому что каждый раз, кто приезжает к ним, кто-либо остается и начинает жить на одном гектаре земли, понимаете? Потому что там создаются семьи, не без этого, что люди, как говорится, понимают, что кто-то все-таки не сошелся. Но это место очень быстрого становления и быстрого осознания, потому что, ребята, вот я трое суток была без связи, это кайф. Это кайф, просто нечто. Вот. И сегодня, зная, что я, вот пока ехала в поезде, я все это, вот это пересматривала, отвечала и так далее, я приехала и на три часа зависла в ванной, чтобы я столько была в ванной, да никогда. Ну, конечно, я ее, так скажем, как она у меня она у меня охладилась до температуры, не знаю какой, но ну, уже до прохладной, но я просто-напросто не могла вылезти из воды, потому что все захватывало, и вот этот вот, опять-таки, вот этот, я не знаю, как его назвать с этими гаджетами, вот эта привычка, этот, я не знаю, синдром болезни, вот это точно пандемия, друзья. Вот. Но опять-таки, плюсы и минусы, атомная бомба была создана в мирных целях, но ее использовали в плохих. Да? Так и здесь интернет дает нам сейчас возможность с вами а, на, с любых континентов, с любых точек общаться и вещать. Хорошо. Вот, и я еще хочу отметить несколько моментов. Когда мы депривировали, несмотря на то, что Светлана была всего один день, даже не полный день, мы приехали в обед и одну ночь, но за ночь мало того, что у нас было море практик, у нас были игры, у нас были танцы, у нас были хороводы, у нас был ручеек с различными моментами, там просто вообще. И у меня Мать, для вас ну, есть еще две. Да. Вот это. И в 5 утра мы пошли пешком купаться. Грязи там, знаете, я не знаю, как золото на приз, как золотых, наверное. Там грязи выше щиколотки. Мы, конечно, нас надели сапогами, заехали на рынок, оказывается. Там Света вообще не по формату приехала да, <Aiming> с Тихоном. Вот. Но этот процесс уже вошел в какую-то медитацию. Мы уже знали, где очень скользко, как идти. Мы ни разу не упали, я вам скажу, да, Светуля. Мы пошли очень далеко и очень темно, там же вообще света нет поселений. Все живут либо там на каких-то аккумуляторах, как это называется по-русски, на от которые там это крутят, генераторы и свечи. И мы пошли компании, парни, девушки, парни нас ждали, мы зашли в баню, которая была еле-еле теплая в предбанник, там переодевались. И там такая была великолепная купель круглая, прекрасная купель, знаете, ну прям вот так вот, может быть даже по кончик моего, скажем, выдающегося носа. Вот, вы знаете, это была просто вода родниковая, и поэтому это были необыкновенные ощущения. Все это добавь, пожалуйста, иначе я уже все, сейчас уже интернет перестанет работать. Да, у нас там вплоть до того, что у нас там с нами пошла девочка, ну девочка, женщина, вот. И она говорит, ой, я, говорит, приехала сюда, у меня, говорит, температура, я думала, я вообще не могу сидеть, не смогу сидеть. А тут, говорит, что-то, говорит, я с вами так разошлась, так разошлась, говорит, ну, чтобы я, говорит, еще купаться пошла, я вообще, говорит, даже не предполагала. Вот. Поэтому, конечно же, ребята, то когда мы вместе, когда мы, тем более, не просто общаемся, мы даже, мы даже когда общаемся с вами через экран, мне кажется, там вообще искры идут, а когда мы с вами, вот, в одном пространстве вы не представляете, что происходит. У нас даже удивились организаторы, что у нас на ужин и на завтрак никто не пошел. У нас все остались без еды, никому ничего не нужно было. Остались все практически, только кто с детишками ушли в другой дом. Практически все остались в нашем большом доме, где мы проводили депривацию и просто некоторые э, тут же ложились немножечко поспали и, и к нам присоединялись, потому что у нас там я говорю были и танцы и э, какие-то игры и рассказы друг другу что-то рассказывали это было настолько было все волшебно и у меня даже когда мы уезжали мне сын говорит мам может еще останемся ну может еще может как-нибудь это я говорю да ты не переживай мы сейчас будем часто встречаться вот. и еще ребят мы конечно же вам Сейчас пока не буду говорить, но я вам затравочку дам. У нас тут готовится такой проект, и я думаю, что мы уже его более или менее сможем озвучить после детокс-марафона в двадцатых числах февраля. Я думаю, вам это очень-очень всем понравится, потому что ну, мы, конечно, только за то, чтобы передавать, передавать, передавать свои знания, свои навыки, свой опыт, и всем быть максимально в одном пространстве». И мы для этого сделаем все возможное. Да, ребят, на самом деле, я, я прям чувствовала, что поездка туда даст какую-то перезагрузку и новый взгляд. И каждый человек, который там был, не было ни одного человека, который бы был неосознанным. Эта Земля не пустит никогда людей, которые ну, скажем, с какими-то, наверное, не очень хорошими намерениями. Либо человек даже с намерениями может быть направлен сам туда, но по дороге, я думаю, что все меняется, потому что Любовь, она обезоруживает, Любовь делает людей добрее, люб Любовь делает людей а, вообще настоящими, понимаете? Уходят эти страхи, которые позволяют делать людей, Людям делать нехорошо. Вот. И вы знаете, там тоже все, все были в процессах, потому что кто-то был на депривации четвертый, третий день, кто-то второй. А у нас есть молодой человек Петр, да, он, значит, уже неделю на депривации, на ой, депривации, на сухих днях. На сухих днях, пардонте меня. И знаете, он не собирается выходить. Когда он к нам приедет, он говорит: Я уже все, я в переходе. Он сегодня со Светочкой вот имел а, возможность пообщаться, пока был в аэропорту. И вы знаете, это просто это просто невероятное что-то, потому что эти, эти, люди, эти люди настолько, я не знаю, красивые молодые парни, свободные девчата, понимаете, не загружены, а, извините, похотью. Да? Они понимают, что они могут быть всемогущими понимаете, они, могут быть, они понимают, что они могут быть бессмертными, у них огромнейшие цели амбициозные. Вот. И это просто невероятно, сейчас вот, так сделаю. вот это просто невероятно, что а, такие люди доехали, понимаете, они все приехали из разных концов и даже из разных стран. Вот, и а, а, я думаю, что вот этот чат, сегодня очень много, вы видите, пришло, да, вчера, сегодня. Люди, которые узнавали про школу автономии в Телеграм нашем канале, а, пришли, пришли на, а, вот как раз на нашу платформу. И а, им как раз-таки интересно, потому что они многие шли в одиночку. Есть девочка, которая просто а, с кем-то там созванивалась и все время от времени. А представляете, какая мощная поддержка у нас идет здесь. Эфиры, а, поддержка письменная, голосовая, все друг друга. Понимаете, как мы, мы просто, я не знаю, у меня мурашки по коже, у меня просто не перестают они проходить, чтобы вот это ощутить. И вот я поняла одно, что на самом деле... Мы все сейчас вещаем. Вот знаете, я сегодня открыла Инстаграм, где-то очень поздно, в Инстаграм позже всего и зашла. Вот, и я смотрю, все мои наставники вещают, все люди, которые там еще вчера молчали, которые там еще вообще не знали, как и что, хотят поделиться тем, что уже работает. Понимаете, что они только вчера узнали, и они уже хотят сделать этот мир лучше. И я поняла, что мы сейчас все вещаем отовсюду, чтобы каждый мог услышать своего соседа, своего друга, своего родственника. И потом мы просто объединяемся в одно огромное сообщество, друзья. Вы представляете, это и есть, это и есть вот полное государство на планете Земля, единое. Я это точно понимаю, вижу, и это вот близко к этому, потому что с теми, с кем мы познакомились из организаторов, я сегодня списалась, я замещу, что прислали они нам в, сегодня мне в, в переписке. Я, Светочка, тебя отправила, не знаю, успела ли ты сейчас за, до эфира Еще увидеть. По-моему, По в WhatsApp уже со всех сторон переписываемся с тобой. Вот. И а, вы знаете, как это приятно, что а, мы на самом деле нашли единомышленников, и они нас нашли, и мы их нашли. Я говорю, нас это не нас только со светой, друзья. Они нашли всю школу автономии, вы понимаете, о чем? И, и мы, когда рассказывали, я, я не, не переставала говорить о том, что подписывайтесь. Школа автономии, чат, где все идут, кто только заходит, кто только смотрит, слушает, и потом говорю: это идет просто цепной реакции. Это такая здравая всемогущая болезнь, понимаете, болезнь всемогущих автономов, переходить и получать новое состояние. Ребята, я точно знаю, что у меня теперь стимул а, точно депривировать, потому что уже отвалилась эта еда, я хожу и думаю, нет, я не зайду даже, где у меня яблоки лежат, вы понимаете, потому что теперь я назвала столько гостей, пока я еще в горячем ключе, и мне нужно обязательно освобождать место, что если их приедет там пять, может быть, десять человек, понимаете как? У меня есть стимул слушать эфиры, ä, и проводить эфиры и убираться одновременно ночью, потому что на самом деле я скажу еще кое-что. Можно, Светочка, про разум сказать? Давай. Пора. Пора. Вот, я скажу, и сегодня мы пришлем вам ссылку. Вот, так как мы ä, тоже живем по некоторым, скажем, я не знаю, как это сказать по по, нам, по правилам, как хотите. Мы тоже любим красивое. И не только вот когда мы видим что-то живое из земли. Мы любим красивые цифры, друзья. И когда наступало 2.02.2022, мы понимали, что нужно что-то делать. И кроме того, что я здесь с вами, до знакомства со Светочкой я уже была с другими людьми, которые очень давно в автономии, 36 лет в сыроедении, 5 лет на соках, со сном только, может быть, один час, скажем, суммарно в сутки. Понимаете как? Вот. И я хочу вас познакомить со своими друзьями, которые сейчас, мы теперь объединяемся, понимаете? Это и друзья, это вот действительно наш чат. И мы создали проект под названием «Браво», «Проект Браво». А это международный проект, потому что э, мой друг, очень хороший друг, я его люблю, обожаю, и мой наставник в какой-то мере по пути к автономии, когда я еще не была готова, готова здоров, э, э, знакома со Светочкой, вы знаете, э, Чарльз Браво создал этот проект, потому что раньше мы были в Зуме где-то полтора года, даже больше, это я только была там с ними. И был год вот этого становления в другом формате, и теперь мы в другом формате. Формате, создали… Я вижу, что я плыву. Нет, я, наверное, быстро говорю. Говори, говори. Мы в этом формате открыли зум вещание, где люди могут слушать, общаться, спрашивать, подключаться, делиться. С 10 вечера по Москве, с 22 часов каждый день он и был. Но пока у нас формат был максимум, с 10 вечера до 11 утра, вот, потому что потом наступает день в основном, хотя к нам присоединилась и Америка, и Англия, потому что Чарльз живет в Англии. Вот. И вы знаете, друзья, сегодня я хочу вас пригласить, потому что сегодня будет тоже фееричный эфир, и я думаю, что вы очень обрадуетесь. Сегодня для вас двойная радость, потому что мы пригласили на то, чтобы она пришла вместе с нами к вам в гости. И вот Светлана сегодня будет в эфире рассказывать также о ведрусе, о том, как мы были на слете, о том, какие инсайты у нее еще вспомнятся, потому что это все, друзья, еще нужно время, чтобы устаканилось. И пока у нас эти свежие эмоции, пока у нас есть вот то, что вы можете вот просто получить от нас и принять это как вот прекраснейший такой волшебный дар, приходите сегодня в 22.10, мы включимся. Потому что в 22 мы заходим, но некоторые также из вас могут быть вдруг не авторизованными. И тогда мы сможем 10 минут имейте на то, чтобы все зашли, все смогли там фотографии, поставить правильные имена и так далее. Поэтому Zoom сегодня будет вам отправлен в чат. Цифры тоже мои. И кто еще занимается нумерологией, астрологией по цифрам, пожалуйста, можете добавить. Мы готовы эти цифры для того, чтобы шло все на объединение и процветание каждого из участников, друзья. Хорошо? Да, и по ссылочке еще, ребят, в Инстаграме... Инстаграм не дает ссылки скинуть, поэтому я не смогу сделать это. Но в Инстаграме в шапке профиля есть, есть синенькая строчка «Битрикс». И вот кто еще не подписан на бесплатный чат в Телеграме «Школа автономии», Через Битрикс там можно войти и подписаться, вот этот э, чат автоном... «Школа автономии» большими буквами в Телеграм-канале. И там ссылка в Zoom есть. Поэтому приходите, присоединяйтесь э, в Телеграм-канал «Школа автономии», и там ссылочку мы сегодня ее прикрепим вверху, mm -hmm. чтобы вы сразу же уже могли по ней заходить, чтобы вы не искали всю переписку, не, не бегали. Вот, вверху закрепим ее, заходите туда. Да, и понятно, куда ребята. скинуть фото и имя. Фото и имя, когда вы будете авторизовываться э, в самом зуме, то вас просто там попросят. Если у вас уже есть зум, вы, скорее всего, уже там с фотографией и со своим именем. Вот так вот я понимаю, правильно, да, да Рим? Да, да, мы сейчас, смотрите, да, ребята, сейчас, когда закончится эфир, буквально в течение пяти минут, цветочка его сохраняет, да, и потом... Попробуй, потому эфир... что мне не дает Инстаграм сохранить, но, по крайней мере, в Ютубе в он точно будет сохранен, потому что в Ютубе сейчас идет тоже трансляция. И вот ребят, как, ребят, ребята пишут, и здесь пишут, что из Тюмени привет, ребят, привет из Тюмени. И Жаночка пишет, что круглосуточно хороша, Рима, шикарная прическа, потрясающий ви, выглядишь. И Марат, как всегда, меня радует. Все знают наше восьмое чудо света, она мечта поэта, она дыхание лета, прям вообще. Да. Я не... Можно я скажу, пока Светочка скромненькая, конечно, да, она там сказала, что там все, да. Мы действительно, вот то, что там описание, мы сегодня нескромно разместим в школе автономии уж тогда, ребят, потому что, знаете как, я поняла одно: когда мы кого-то хвалим и восторгаемся, даем комплименты, дарим комплименты делимся с ними, да, к нам потом тоже самое приходит. И поэтому, когда эм, меня хвалят, вы знаете, я молодею, мои хорошие, мне это очень важно. У меня э, появилась путеводная звезда, я стала видеть огромные горизонты, которые, может быть, еще полгода я даже и боялась представить. Свечка, я тебя благодарю, я хочу тоже успеть <с Sail'> сказать благодарность, потому что у меня сегодня просто, у меня, знаете, у меня... Вот такие какие-то, вот эти, ходили тут ходуны такие, я не знаю, эм, вот эти вот, я не знаю, какой этих вот умельниц, вот эти вот э, лопасти, вот у меня просто все там так переваривает, переваривает и все вынес, он просто сейчас... «Время пришло» называется сегодня, вот, вот девиз моего вечера уже, «Время пришло». И вот на самом деле пора объединяться, и все мы мастера. Вот это мне идет вообще одинаково. Все мастера, потому что что я увидела на ретрите, что я вижу, какие наши, благодарим за сердечки, какие наши все участники чата «Школы автономии», Боже, это просто все маги и мастера, друзья, вы все достойны такого уважения просто нереального. И то, что держим это, мы просто уже давно в одной семье. Вот, да. я больше не буду говорить, то, что у нас будет время, время в зуме. Да, и, ребят, а, я еще, побредит... хочу сказать, да, еще хочу вам сказать, что очень важно знать, что в нашем пространстве нет никакой конкуренции. В нашем пространстве каждый важен, каждый индивидуален, каждый занимает свое место. И если кто-то думает, что ему не интересен опыт, потому что его кто-то уже сказал, это неправда. Ваш опыт, он индивидуальный, он гениальный, он особенный, он единственный. Нет никакой конкуренции. У нас ее точно нет. Поэтому мы, мы все единое, и мы вот насколько это возможно, вот это вот сделать, вот это вот наше единение, мы, конечно же, приложим все силы, чтобы, чтобы это было вот все в едином, в огромном поле, в поле любви, в поле поле легкости изобилия ребят я две секунды светочка поперла так вообще так как у нас пошло объединение у нас есть очень опытные автономы и люди которые давно заинтересованы в нашем объединении всех наша задача только вот держаться, знаете, в любви, радости и взаимоподдержке, потому что вот мы можем переживать всякие процессы, где там нам, скажем, не алё, да, не, не очень хорошо, но то, что сейчас у нас раскрывается, я уже вижу. И мы, у нас это и совместные ретриты, и совместные поездки, и под одним брендом мы можем делать вообще, нам не обязательно делать под брендом там, Час браво или, или там, браво там проджект, или там школа автономии. Мы можем просто написать там, ну не знаю, я есть и все. Вот, ну то есть мы мы что-то такое сделаем, чтобы вот было понятно, что чело, это человеки с большой буквы, вот. И а, я даже вообще я просто представляю, что у нас скоро будет. А, а я молчу, молчу, молчу. У нас же <смех> скоро будет, будет, что мы вместе будем, да. И поэтому это просто гениально. И будет, не знаю, вот все найдут применение уже скоро. Поэтому, друзья, хвастайтесь вашими дарами, картинами, которые вы рисуете, игр... играми, игрой в театрах и так далее. Не стесняйтесь этого, потому что этим вы заряжаете и заражаете других. Вот. Но ну, а если вы кого-то раздражаете этим, то тот человек быстрее будет расти. Да, понимаете? это очень круто тоже. Все, я заканчиваю, я рада всех вас тут ощущать, чувствовать, мои хорошие. И до встречи в 10 часов Москвы сегодня. Все в школу автономии переходим в телеграм-чат большими буквами школы автономии. Да, я попробую сейчас написать, как он просто называется. Так, если у меня было. У тебя не получится, у меня получится. Натыкаем. А ну, по-русски, друзья, школа автономии да. по-русски. Потому что прям все буквы большие, все. Вот. И да, вообще, я, знаете, сегодня в Зуме, будет возможность, я пригласила тех ребят, которые были с нами, Светочка, и которых ты, еще, может быть, не успела увидеть. Они а кто-то <как> там где-то не успели все пойти, все стеснялись, все смотрели. Ребята, я тоже себя ощутила звездой эфира. Вы знаете? Со мной все здороваются, подходят, у меня начинается взрыв мозга. Рима, здравствуйте, я Татьяна, я вам, я говорю, «А какая? Да вот вы же мы с вами писали, я со слета сыроедов, там еще что-то. Я говорю, боже, ну, я начинала думать, что я просто ее забыла, и начинала сомневаться в своих уже, знаете, это самое, ну здоровых способностях вот и когда каждый там что-то говорит о Римма, я вас знаю знаете это интересно я теперь понимаю звезд у них конечно большая нагрузка идет я тут понимаете ли, только только загораюсь вот но в общем в любом случае знаете и в любом возрасте это приятно мои хорошие да ребятки все мы с вами тогда тоже сейчас буду и заканчивать эфир, потому что мы с вами уже почти час. Мы в закрытом клубе завтра, не знаю, получится сохранить эфир или нет, и этот не знаю, получится или нет, но завтра в закрытом клубе мы с вами будем, я буду вам рассказывать, как мы будем готовиться к мини-марафону по замасливанию. То есть перед тем, как замаслиться, нужно подготовиться. И это очень важный момент, я вам как раз завтра это все расскажу. А в четверг у нас с вами будет ä, в Zoom в, в, на Автополстар эфир. И в пятницу я попробую, давайте сделаем, попробуем эфир в школе автономии в Телеграм. Потому что если совсем мне не даст выходить Инстаграм по каким-то причинам, по своим, вот, то мы с вами будем потихонечку искать другие площадки и попробуем сделать эфир в школе автономии. Вот. У нас там как а, раз уже много народу. Я еще забыла сказать, что у нас появились партнеры, медиа-партнеры, ребята, которые из соседнего родового поселения. И мы также переговорили, что нам нечего делить, мы объединяемся. И они за то, за это, и они очень хорошо тоже. Вот мы друг друга сейчас начинаем, как это постить, да, лайкать. Вот. И знаете, поэтому у нас есть другие возможности. В конце концов, и YouTube также, слава богу. И все это, я думаю, временно. Ты знаешь, это, это время, которое нужно пережить жить, но в любом случае у нас есть площадки, где мы можем найтись. Вот, все, хорошо. Да. Всем привет, кто смотрел, ага. нашим гостям из Ведруссии также. Всего доброго. Я а, не знаю, как отключить А крестик в верхнем правом уголочке? Я, я знаю, что я его не вижу, потому что его нет. Вот, вот бывает так. У меня Значит, очень много сиди, я скоро такая. заканчивать буду. Так, ну, вопрос. Замаскивание под Лапшинову. Ребят, я правда, вот, я такая темнота, я никого из практиков не смотрела и не знаю. И я Диму Лапшинову по имени и фамилии узнала только совсем недавно, поэтому нет, замасливания не по Диме Лапшинову, а как я это делала, как я это чувствовала, я делала несколько заходов, я вам расскажу просто свой опыт, насколько он вам зайдет. Есть независимая площадка без цензуры Бастион. Посмотрим, хорошо. Сухие дни рулят, проверял. Класс. Вон. Так что, ребят, а готовьте свои вопросы. Постараемся, пока мы не уехали с 14 по 19 февраля, там, возможно, у нас не получится совсем уж эфиров, потому что будем, будем в процессе. Но до 14 и после 19 опять также возобновим эфиры. Так что не теряйте. А здесь, если, если какие-то будут у нас недопонимания с Инстаграмом, то в Телеграме. В Телеграме я есть, в Ютубе я есть, поэтому не теряйте. Всем огромное спасибо, что были сегодня с нами. Огромное спасибо, столько всего приятного сегодня написали. Благодарю вас, девочки, за эфир. Жанночка, благодарю. Казахстан, всего доброго. Ой, прям вообще, все-все-все, всем спасибо огромное, ребят. Я вас всех очень ценю, очень люблю. И мне очень, конечно же, приятно, что столько народу собирается на эфир с каждым разом все больше. Значит, значит, мы делаем то, что нужно, значит, идем туда, куда нужно. Всех обнимаю. И сегодня тогда до вечера еще раз встретимся.